Установка Урала Комастер 650, разработанная на нашем предприятии, предназначена для монтажа сыпучих утеплителей, например, АКОВАТО. Установка является профессиональным сертифицированным оборудованием, лучшим в своем классе вариантом по соотношению цена-качество среди мировых аналогов. С правой стороны установки расположена панель управления. Сзади находится воздушный фильтр, ручка регулировки подачи материала и разъем для подключения пульта дистанционного управления. Объем подачи материала отображается на соответствующей шкале при движении заслонки. В машине использован запатентованный лопастной питатель нестандартная форма. Это позволило создать производительность до 650 кг в час при относительно небольшом весе. На панели управления расположены кнопки. Пуск-стоп, кнопка аварийного выключения, переключатель режимов работы, воздух, воздух с материалом, регулятор воздуха. Для использования пульта дистанционного управления необходимо выключить переключатель режимов работы и установить нижний переключатель в режим дистанционного управления. При этом функции управления переходят на пульт. Машина оснащена удобной крышкой-столом, снабжена небольшими транспортными колесами, вращающими погрузку в транспорт. крышка стола удобна тем, что позволяет облегчить работу монтажника, потому что не нужно держать упаковку с материалом в руках. Установка может быть укомплектована дополнительным оборудованием для влажного нанесения эковата. Высокая производительность установки, 650 кг в час, позволяет монтировать оковату на высоту до 30 метров. Вы наглядно видите монтаж эковаты в реальном времени в прозрачной стеке. За счет способа монтажа эковата ложится очень герметично, не оставляя швов и стыков. Это невозможно при использовании плитных или рулонных материалов. Мяговато изготавливается из целлюлозы. Является уникальным материалом. За счет использования антисептиков и антиперенов она не подвержена гниению и не поддерживает горение. В ней не селятся грызуны и насекомые. А также, благодаря своей капиллярной структуре, не боится увлажнений. Совсем не теряет своих теплопроводных свойств при намокании до 20%, а при 100% увлажнении, скажем, вследствие аварии, после высыхания полностью восстанавливает свои свойства. Повторим, что установка «Уралакомастер-650» является лучшей в своем классе по соотношению цена-качество. В таблице приведены технические параметры и стоимости модели западного производства того же класса. Приобретение нашего оборудования очень выгодно с экономической точки зрения. С учетом производительности, и окупаемость вложенных средств может произойти за несколько недель и даже дней. Купленные у нас 10 тонн наковаты, смонтированные с помощью Урала Комастер 650, окупают все вложенные средства на 100%.